Это ресторан. А это Андрей, владелец ресторана. Андрей знает, что вести бизнес без рекламы невозможно. Поэтому он тратит большие деньги на рекламу своего ресторана. Только все равно клиентов мало и бизнес Андрея не процветает. Андрей перепробовал все способы рекламы и уже отчаялся. Но однажды ему позвонил его друг Артем, владелец магазина обуви. И рассказал, что для работы с клиентами он использует мобильное приложение. И тут Андрей понял, что он тоже может использовать мобильное приложение для уведомления своих клиентов о новых акциях в его ресторане. Предлагать им скидочные купоны. Они смогут заказать столик, посмотреть меню и цены, и даже заранее сделать заказ. Мобильные телефоны есть у всех. Многим они заменяют и компьютеры, и телевизоры. В телефоне можно найти все – и справку, и новости, и прогноз погоды, и навигатор. И все это осуществляется посредством мобильных приложений. Когда мы выходим из дома, телефон всегда при нас. А как быстро мы открываем сообщение, которое приходит к нам на телефон? Почти сразу! Андрей понял, что мобильное приложение – это отличная альтернатива затратным по деньгам и времени рекламным кампаниям. Благодаря этому об Андрее и его ресторане узнают все. Прошло несколько месяцев. Это наш знакомый Андрей, а это его ресторан. В ресторане всегда есть посетители. И заказы столиков забронированы на несколько дней вперед. Бизнес Андрея процветает. Он собирается расширяться и открывать еще один ресторан. В честь открытия он пришлет своим клиентам пуш-уведомления с акцией, и это гарантирует поток посетителей в новый ресторан. Андрей активно использует мобильное приложение. Он точно знает, что благодаря этой технологии его бизнес стремительно развивается и приносит хороший доход. Хотите последовать примеру Андрея? Для этого закажите демоверсию мобильного приложения для своего бизнеса и оцените все плюсы новой технологии. Это бесплатно!